Всем привет! Олимпийская чемпионка Алина Загитова 28 мая проведет Ижевский мастер-класс для начинающих фигуристок. Зрители увидят выступление юных ижевских фигуристок, в числе которых на лед выйдет младшая сестра Алины Сабина. Олимпийская чемпионка проведет автограф и фотосессии. Кроме того, Загитова встретится с главой Удмуртии Александром Бричалу Бричаловым. Сообщается, что для спортсменки приготовлен сюрприз. Но какой именно пока не разглашается? Сюрприз! eyes and see we are the ones who know the answers and they ain't never gonna hold us back the sea is racing like we're dancers oh oh oh oh oh oh imagine if we got a bad bitch now picture everything you're fighting for oh oh oh oh oh oh oh oh now picture everything you're fighting for